Давайте в этом уроке подводить итоги на изучение данного курса. Я скажу сейчас несколько слов по литературе. У вас есть, прилагается к курсу PDF-файл, также он называется «Литература», где есть подробные ссылки на тем видеоматериалы, которые, я считаю, что будут вам полезны при изучении. Это дополнительные материалы, какие-то подойдут для тех, кто просто слабо владеет данным материалом и только вот новичок, только пришел на биржевой рынок. Для кого-то там многие Подборка видеоматериалов не потребуется. Из книг я могу порекомендовать прочитать «Жизнь и смерть биржевого спекулянта». Очень интересная книга. Несколько раз я ее читал в свое время. Кто не читал, можете посмотреть в интернете, найти, скачать, почитать. Курс «Секреты технического анализа». Это курс, который выложен в бесплатном доступе на канале. Также есть на него ссылка в файле PDF-литература. И там же есть подборка видеоурок с, а, с а, моего канала. Из книг ну, могу порекомендовать, а, собственно, на основе этой книги Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс» и был построен курс «Секрет технического анализа». А, у, Джека, у Джека Швагера гораздо больше курс, очень много там а, подборок различных примеров графиков как работать по техническому анализу какие-то вещи возможно там уже устарели и вот как раз в курсе технического анализа я по попробовал все это проанализировать и вообще этот курс ну посмотрели уже несколько тысяч трейдеров и по отзывам я могу сказать что скорее всего этот курс получился и кто не знаком с техническим анализом есть пробелы я рекомендую вот этот бесплатный курс посмотреть вот качественной литературы по скальпингу я в интернете не нашел. Есть огромное количество бесплатных курсов. Я попытался несколько скачать и понял это, что просто ничего общего там со скальпингом они не имеют. Никак скальпингу данные курсы не учат. Это просто завлекало, его, чтобы вы что-то приобрели пошли на курсы по обучению. Бесплатного вот информации, качественной по скальпингу, вы не найдете. Возможно, это связано с тем, что действительно скальпинг такая изменяющиеся направления, потому что ну рынок меняется и скальпинг, скальпер он как бы ну вот на острие находится вот этих изменений, то есть он чувствует это все в первую очередь. Если какие-то там вы инвестируете и там вкладываете в какие-то акции или покупаете облигацию там на 10 лет вперед, как аналог банковского депозита, то вам вот эти все изменения локального рынка они на вас повлияют, ну очень, может, не скоро. А скальпер он тут же видит какие-то изменения по стакану, какие-то ограничения на торговлю, которые со стороны брокера, биржи поступают. Все это быстро отражается в стакане. Поэтому скальпинг очень такой изменяющийся, изменяющийся, изменяющийся направление трейдинга. И я думаю, что я постарался этот курс построить так, чтобы в этот курс вошло как можно более, больше общих таких вещей, которые будут работать сегодня, завтра и через год и через два. Но, к сожалению, вот без практики любой курс, любая стратегия, которую вы получаете в свои руки, она ничего не стоит. И поэтому мне не страшно делиться с вами вот всеми этими секретами, потому что я понимаю, что я вам расскажу, как я умею торговать по стакану, а вы сможете освоить эту стратегию только если будете прилагать к этому максимум усилий и отсвоить ее не менее, чем через месяц, через полгода. То есть только тогда вы достигнете моего уровня. Для меня уже скальпинг как таковой не представляет какую-то там важного направления, потому что нет времени для торговли и нет желания уже столько тратить времени именно на, вот, на скальпинг, на бирассижу перед монитором. Я с большим желанием потрачу это время на разработку какого-то программного обеспечения, на поиск каких-то интересных компаний, в которых я могу приобрести акции и стать совладельцем этих компаний. Поэтому практике уделите особое внимание. Без нее все, что я вам рассказал, все, что вы увидели, не имеет никакого смысла. Ну, еще раз подведем итоги. Если вы смотрите данный курс, то, скорее всего, вы все-таки теряете или находите около нуля. Даже вот, закончив изучение этого курса, скорее всего, вы еще пока в плюс не вышли. И это абсолютно нормально, не нужно на этом останавливаться, не нужно расстраиваться. Главное, чтобы у вас была мотивация продолжить этот путь и прийти к успеху, то есть прибыльной торговли при помощи стратегий, о которых я рассказывал. Необходимое, что должно быть у вас, это терпение закончить этот путь и много-много свободного времени отсутствие свободного времени, я вам об этом уже говорил, это повод отказаться от этого вида стратегии и перейти к менее, более спокойным стратегии. Но на текущий момент мое мнение к скальпингу несколько изменилось. Я считаю, что все же это необходимый этап, который желательно пройти, но я хочу, чтобы вы прошли их с минимальными потерями. То есть, чтобы не то, что вы завели туда 100 тысяч, слили один раз, завели 100 тысяч, слили второй раз и все, поставили галочку. Я освоил скальпинг, я его прошел. Нет. Про, пройти скальпинг, это значит понять биржевой рынок и научиться работать, зарабатывать на этом рынке. Если вы научитесь зарабатывать при помощи скальпинга, значит вы уже в большей мере освоили контроль и дисциплину, контроль над своими эмоциями. Это вам пригодится в любых видах трейдинга обязательно. Пройдя данный курс, и получив, попрактиковавшись, вы получите огромный опыт в биржевой торговле. С такой скоростью набрать опыта торговли невозможно ни в одном другом ви виде трейдинга. Это однозначно. Много сделок, много опыта. И все это пропорционально. Ваш опыт пропорционален количеству часов, которые вы провели перед монитором, рассматривая рынок и анализируя его. На скальпинге невозможно остановиться окончательно и бесповоротно. Нужно постепенно переходить к другим видам трейдинга. Ну, я желаю, чтобы окончательной вашей целью была полная финансовая независимость. И это действительно возможно. И такой вид крейдинга, как инвестиции, именно открывает вот этот путь полной финансовой независимости к возможности заниматься тем, что вам нравится, что вам ближе всего по духу. При этом скальпинг может для вас остаться как неким хобби, который интересное, которое заводит. И я получил огромное количество адреналина, записывая данный курс, и вернувшись вот к той торговле, которой я занимался около 10 лет назад, вплотную, постоянно и ежедневно. Я желаю вам успехов в этом. Я думаю, что если вы продолжите торговлю, мы встретимся с вами обязательно в биржевом стакане. И попробуем забрать друг у друга деньги. Это нормальная ситуация. Вполне возможно, что часть денег я буду отдавать вам, потому что вы будете забирать какие-то крохи, занимаясь вот, именно скальпингом. Потому что мне как инвестору, мне интереснее большие длительные жирные куски, которые я забираю на протяжении многих лет. А скальпер может вполне какую-то небольшую частичку отнимать у меня. И я этим с удовольствием с вами готов поделиться. Потому что у каждого в мире трейдинга на биржевом рынке свои цели задачи. Это нормально, это правильно. И чем больше придет трейдеров на биржевой рынок, тем проще будет на нем работать абсолютно всем. От скальпера до инвестора. Спасибо всем за внимание. До свидания.